Здравствуйте, меня зовут Александр Олешко и я приглашаю вас на мой тренинг по продажам. А В чем суть продаж? Да, вот сейчас слово продаж я вообще вычувствую. Я считаю, те, кто занимается продажей, ну, вот это какая-то от отмирание происходит. Почему? Вот такой вопрос Какая ассоциация у вас со словом продажа? А может, у вас будет и какие-то положительные ассоциации. В большинстве случаев, когда я задаю этот вопрос на группе, которые пришли тренироваться, вашим менеджерам, если я его задам, у них будет такое вот рядом там ну убеждение, впаривание, впихивание. Там, и мало кто скажет польза, да, эффективность, результат и так далее. Продажи вычеркните если вы пойдете по фокусе того, что мы помогаем людям, реально, ведь проводя тренинг по продажам, я помогаю другим ребятам, вашим менеджерам помогать другим, ведь ваш продукт почему покупает? не потому что он очень нужен там, потому что он очень нужен, да, или потому что он там красивый еще какой-то, он решает какую-то проблему, давайте на этом фокусы возьмем, что мы решаем проблему, мы помогаем, и когда есть вот этот ореол помощи, Вся ваша компания фокусируется на то, что мы компания помощи. А не я пришел, с 9 до 6 колбасил, все, дайте мне мою ставку плюс процент, до свидания. Да, некоторые есть такие. Когда я помогаю, у меня нет эмоционального противостояния. Я иду помогать. И через мой тренинг по продажам я это доношу. Убираем продажи, начинаем помогать. Все, хватит, это уже умирает. Хорошего вам дня и, пожалуйста, побольше помогите сегодня своим клиентам. И спасибо, что вообще это делаете, создаете рабочие места и помощь.